Uh-huh. <laughs> Домик, привет! Домик, привет! Ручка, привет! Мамаши, что у тебя есть? Духи? Так, мама Оксаночка, домику годик. Вы у нас постоянные клиенты, обязательные. Ходите три раза в неделю. Уже почти годик. Домик умеет, все умеет, все, что, все, что я предлагаю для детей в бассейне, он имеет все. И ныряет хорошо много-долго. И курс прошел Немо, где он сам плавает без мамы, переворачивается, чувствует себя свободным в воде. Расскажите, пожалуйста, свои впечатления, как вы учились, что было сложного, что, в каком этапе, может, мама сомневалась, может, не было сомнений, свои впечатления, поделитесь, пожалуйста. Но на самом деле, сомнений не было точно. Сомнения были, может, немножко у нашего папы. Он, когда видел всю эту историю, он уходил из зала, вот. А я наоборот, вот как бы мне хотелось больше, больше и больше. Мы когда поехали на море, мы даже на море, еще не было 6 месяцев, мы на море тоже проделывали вот этот э, курс НЕМО. Так люди сбегались и смотрели на нас, как мы это все ловко и четко делаем. Ребенок очень любит воду, с моря нельзя было его достать. То есть У меня явно не было никаких сомнений. И когда я вижу, что у него э, каждый раз получается что-то новое, мне и самой хочется, чтобы... Еще что-то, еще что-то. В Греции море. там было очень теплая Очень теплая мулья. И вы такие детки были как домик такого возраста? А, нет, именно такого были немного старше, но они не плавали. Не плавали. И когда они видели. Опа! И когда они видели, что он плавает. Молодец. Давай, плыви, плыви, плыви. Плывить, давай. <существует> давай, <существует> давай, давай, давай домик нам проиллюстрировал давай, умения. Молодец. Вот мы даже не плавали в бассейне, потому что нам нравилось больше в море плавать. Мы каждое утро делали зарядку, так как и в бассейне у нас была разминка. Это было каждое утро на протяжении. Вот всего времени, что мы были на море Оксана, расскажи, пожалуйста, про себя Ты сама спортивная мама Да, я занималась тоже плаванием Я занималась бегом в школе Понятно. Участвовала на всех олимпиадах Понятно Ходила регулярно в зал вот До момента появления домика. То есть мама тоже любит э, активность, любит, да, спортивность, да, да. Любит руль, движение? Да, и вот мама поставила себе цель, когда Доминика будем ставить на борт, я думаю, это будет в два года, мама тоже станет на борт. Понятно. Понятно. Домик, Доминик. покажем, как ты плаваешь. Посмотри, как мы